Как создать веру в себя? Сегодня еще продолжаются праздники, новогодние праздники, Рождество. И я решила подарить вам такую практику, чудесную практику, как создать уверенность. А что такое уверенность? Это вера в себя. На этот счет создание уверенности в себя, расстройка личного стержня. Есть очень много практик, и я даю их в своих программах, и в каждой теме, будь то отношения, будь то здоровье, будь то бизнес, везде должен быть этот личностный стержень. Но так происходит, что мы очень много знаем, сегодня у нас знаний просто немеренное количество, и количество знаний не равно количество денег, да, вы знаете, потому что, если вы ищете свое предназначение, например, и ходите к специалистам, к астрологам, к нумерологам, и вам подсказывают направление, вы знаете больше, правда, но делать-то нужно вам, правильно, вам, не любому из нас, и вот тут возникают множество блоков страхов, которые сидят у нас на бессознательном уровне. И я как психотерапевт, как человек с опытом уже только в онлайне более 10 лет, очень хорошо понимаю не только красивые всякие практики, да, которые есть у нас, изучаемые в разных направлениях, и НЛП, и тета-хилинг, и гипноз, и нейрографика. Сегодня вот так столько много всего, но вы не можете это использовать до тех пор, пока не начнете это делать. И вот тут начинается самое интересное. Мы много можем знать, мы можем много умничать, но наша голова забито вот этим хламом, страхом, который мы не осознаем. И вот практика, одна из практик, которую я предлагаю вашему вниманию сейчас. Но для того, чтобы эту практику применить, и чтобы она работала прям вот, вот так, я скажу вам, что нужно знать, чего вы хотите. Если в вашей голове не записано из вашей головы не записано рукой, ваши тетрадки не записано, а чего же вы хотите? Будет очень мало реализоваться, потому что мозг так устроен, что в нем просто невероятное количество нейронных э, связей, нейронных таких волокон которые должны по идее развиваться. А, наши ученые давно доказали на основании в том числе и вскрытия, вскрытия патологоанатомами в черепушке после ухода из жизни людей показано, сколько неразвернутых этих клубков нейронных сетей, то есть нам даны нейронные сети для того, чтобы много хотели и вот правильно сформулировать, чего я хочу это задача любого человека и кстати говоря старость останавливается приостанавливается даже старость у тех, кто уже старее биологически болезни отходят на задний план, вообще исцеляются люди, когда много хотят И причем хотят правильно. Так вот, вера в себя после того, как вы напишите, чего вы хотите. Если вы привыкли делать так, как вы делаете, и новое вам пробить страшно, значит, вы точно не представляете, чего вы хотите. Потому что новое – это страх, новое – это, это жизнь, понимаете? И, а люди боятся нового. Вот они сидят и, и ждут, чего там ждут, непонятно. А для того, чтобы вам пришло, нужно действовать. Но когда в голове понятно, куда вы идете, когда ваша голова понимает, что вы хотите, на какую сумму денег вы хотите выйти в этом году, допустим, до конца там, 22 -го года, когда вы пишете цифру конкретную – это левое полушарие, а правое полушарие – это творческое, то есть это состояние кайфа, удовольствия. И вам важно написать не просто, что я вот хочу вот там, выйти на миллион рублей в месяц, к примеру, а вам очень важно расписать детали, что будет, когда вы выйдете на этот уровень, и тогда вашему бессознательному то есть, ваше правое полушарие соединит вас с левым полушарием через ваше грамотное «хочу». И вот тут нужно потрудиться, потому что никто за нас не напишет, чего мы хотим, правда? Часто мы хотим не своего, но это не наше. Бывает такое? Именно поэтому вам нужно просто взять, если вы еще не написали, взять тетрадочку, понимаете, сесть и расписать. Январь – вот это хочу, февраль – вот это. Просто сесть и мозгу чуть-чуть дать задачу. Набросать такими, знаете, крупкими, крупными масками. И тогда, когда вы это сделаете, с Новым Годом вас, Олечка. И тогда, когда вы это сделаете, напишите, чего вы хотите, тогда у вас будет четкий план действий. И вот тут, когда вам будет страшно делать, даю вам практику, как создать веру в себя. Готовы? Представьте себе, у нас же сейчас год тигра, правильно? Представьте себе, что вы маленький тигренок, и вы смотрите на себя в зеркало и видите большого тигра. Вот представьте себе. Вот. Увидите такую картинку и представьте. То есть вы маленький еще, маленький тигренок, который боится, который не уверен в своих силах, который вообще не понимает, куда идти. Но маленький тигренок мечтает быть сильным тигром, правда? И вот вы, глядя в зеркало, маленький тигренок, смотрите на этого сильного тигра и представляете, какая это силища, когда... Увы, уже уверенный в себе тигр, когда вы можете все, что захотите. Есть такая тема. Теперь следующий этап этой практики. Представьте себе ту часть жизни, когда вы достигнете, например, тот же миллион рублей, который мы сейчас с вами, пример взяли, да? Или там в отношениях вы себе там хотите... Мужчину своего встретить или женщину свою любимую, для там, чего там, какого там, каких отношений. Брак, это друг, это… То есть тут уже тоже важно, если это семья, то это одни отношения, это одна э, одна цель. Если это просто там, гостевой брак, это другая тема. Ну, у каждого же свои есть темы, не все же стремятся замуж или жениться. Есть же те, которые хотят просто, чтобы был человек рядом. Время от времени встречаться. там То есть у каждого своя цель. Так вот, вам, вам нужно представить то, что уже есть, как будто бы это уже есть. И можно также сделать эту практику через зеркало. Вы смотрите в зеркало на себя, нынешнюю, нынешнего. Вот то, что у вас есть. У вас есть там, какое окружение сейчас у вас есть каким вы пользуетесь там не знаю ручкой там чашкой там, автомобилем в каком доме вы сейчас живете что вас окружает кто вас окружает какие люди вас окружают затем когда вы стали перед зеркалом вам нужно увидеть себя в зеркале чуть дальше отодвинуть это зеркало и очень четко и хорошо в себе представить, что вы уже имеете другое. Другое вы имеете. И ваша задача не только увидеть визуально, да? Ваша задача так погрузиться в это настоящее, как вы это чувствуете, запах у вас, вы ощущаете в теле, музыка, может быть, играет. Это вот... Фокус внимания. Так работает ретикулярная формация мозга. Таким образом вы погружаетесь в себя и видите себя далеко в зеркале. И тут вашему воображению как раз приходит вот этот момент самого-самого кайфа. Потому что вы погрузились в то настоящее, только со всеми вытекающим вижу, слышу, ощущаю запахи, там тело и так далее. Не только вижу, потому что это не работает. У, у каждого из нас есть глаза, уши и ощущения, правда? Поэтому вам нужно запустить все, все системы, которые у нас есть. Есть такое, да? Сделать такую практику. Дальше, следующая часть этой практики. Когда вы отошли в сторону, После этой практики, после этого зеркала. станьте и подумайте, а что вам мешает, что вам мешает туда прийти? А еще лучше запишите. И когда вы напишите, например, «мне мешает, там, я не знаю, там, выйти на следующий уровень жизни, то, что надо там, собирать команду». Вот я, например, хочу подняться больше, чем 2 миллиона а, на регулярной основе. А я реально понимаю, что здесь нужно команду подбирать. А я не хочу. Ну, знаю, сколько там <coughs> всякого, э, сколько там хлопот и нервов. И вот я думаю, а может быть, мне и хватит то, что у меня есть? И вот я себе проговариваю. Хочу или не хочу я выйти на этот уровень, да? Зачем мне это? И я себе задаю вопрос: а скольким людям я еще больше смогу помочь? Скольким людям я смогу открыть глаза, чтобы в их душах, в их сердцах засветилась эта звездочка. У меня сейчас в звездном, в звездном коучинге, я обучаю специалистов, экспертов, коучев, сетевиков, в общем, тех, люд, тех людей, которые помогают другим людям создавать дорогие коучинговые программы, и таким образом я помогаю людям засветить внутри их звездочки, да, их звезду, и э, люди, которые помогают, будут помогать другим людям и не помогают, они тоже помогут большему количеству людей засветить свою звезду. Так вот, я себе думаю, а нужно ли мне больше? Это же столько хлопот, это дополнительные там всякие ну, просто я знаю, что такое люди, что такое команда, что такое. И я думаю, может, не хватит. Это, это моя проблема. Это то, что мне мешает. Я сейчас себе продумала. Да? Вот я пример вам показываю. Спасибо большое за ваши сердечки. Угу. Поэтому, когда вы себе представите, что вы получили там то, что вы хотите, вам себе нужно представить, сказать себе, так, а что мне мешает? А что мне мешает? И когда вы написали, что мне мешает, Тут же у мозга найдутся варианты ответов. Потому что вы будете знать, как вы этого, этого достигнете. И извесите, нужно ли вам замуж или там, там что вы там хотите, или там увеличить свои доходы. Потому что большей частью люди боятся не того, что чтобы оторваться от того болота, в котором они находятся, от того неудобного на сегодняшний момент их уровня жизни. Они больше боятся, а что они там будут делать, когда придут на этот уровень, потому что там другие, другие, другое окружение, другие расходы, другие нервы, другая мера ответственности. И очень часто люди этого не осознают. И когда в открытых бесплатных консультациях я задаю открытые коучинговые вопросы очень часто люди ну, понимают свое место здесь точки А и осознают а хотят ли они, потому что часто бывают эксперты, вот сейчас с экспертами работаю, часто бывает эксперты хотят. Спасибо большое за ваши сердечки. Угу. Часто бывает, что эксперты хотят другого уровня жизни, других денег, но.. Они не, просто, не то, что денег боятся вложить, нет, деньги – это, это расходный материал, деньги – не самоцель, деньги – они для чего-то. Так вот, они просто себе не представляют, что впереди нужно постоянно работать над собой, постоянно нужно там, вкладывать в трафик, учиться делать какие-то автоматизацию каких-то процессов, а лень, а не хочется, понимаете. Вот, поэтому вот тут как раз начинается вот эта вера, вера в себя. Вот, а зачем мне это надо? Если хочу новый автомобиль Toyota cr красного цвета, отлично. А теперь напишите, пожалуйста, прямо сейчас, у вас очень хороший момент сейчас есть. А что вам мешает? Потому что мы, мы хотим и мечтаем... Но мы часто не осознаем, что нам мешает. Вот про эту ответственность я сейчас говорю. Напишите, Оля, что, что вам мешает? Вот я чего хочу, я это получаю. Всегда. Да, цена вопроса бывает разной. Но я получаю. Знаете почему? Потому что я все время иду, и я знаю, что то, что нас часто многих людей сдерживает, ну, тормозит нас. Мы просто не осознаем, что этот момент может быть последним. Недостаточно средств для покупки. Что мешает получить достаточное количество средств для покупки? Вот хорошо, хороший вопрос. Вы смотрите, пока вы пишете, я отвечаю. Если в вашей голове, в вашем уме есть уже, вы послали импульс, на то, что вы хотите Тойоту с РВ красного цвета, значит уже у вас есть ресурсы для того, чтобы это получить. Деньги, время, личные ресурсы. Какие есть ресурсы? Деньги, время, коммуникации, личные ресурсы, финансы, материальные ресурсы. Всегда у нас есть ресурсы, всегда. Просто если не хватает, допустим, материальных ресурсов, финансовых в данном случае, потому что материальным могут быть ручка может быть, компьютер. В данном случае, если не хватает у вас финансов, значит, нужно прокачать такие скиллы, как умение говорить, такие скиллы, как умение продавать на консультациях, давать пользу людям, при этом продавать свою услугу, свою программу. Чего вам еще не хватает? Возможно, предположу, чего не хватает? Воли, самодисциплины. Потому что самая лучшая мотивация ⁇ это добровольно ждать себя в самодисциплину. Понимаете? Лень. Вот. Если мешает лень, значит, не сильно вы хотите этот сервис. Потому что нет такого понятия, как лень. Это люди придумали, мы придумали. Нет мотивации. Если вы хотите в туалет, простите, то вы же не скажете, а мне лень, не пойду я. Вы пойдете, потому что лопнет живот. Тишечник или мочевой пузырь, правильно? Вот вам мотивация. Значит, не настолько вы его хотите. Нет у вас мотива. Вот мне есть мотив. У меня зажигают новые мотивы, путешествия. Меня зажигают новые люди, новые страны. Меня зажигает другое качество жизни. Я его постепенно поднимаю. Вначале это было страшно, а сейчас мне кайфово. Да и сейчас мне еще страшно. Только придурки не боятся. Запомните. Люди, которые боятся, они падают наркоту, водку. Болезни ⁇ это уход от ответственности. Поэтому, если нет самодисциплины, ну, вы же сами в ответе за свою самодисциплину. Все правильно, молочинка. Я помню, как вы были у меня на тренинге в 2014, по-моему, году, давно, еще помню, даже ваши отзывы я там где-то оставила, много отзывов где-то потерялись, ваш остался. И я помню, как вы зажглись, как вы работали, как вы получили результаты. Но это нужно делать регулярно понимаете поэтому люди которые учатся от случая к случаю ну тоже хорошо только сейчас только сейчас есть такая тема как наставничество ребята наставничество и так как время сегодня летит со скоростью звука и свет мы должны оставлять после себя понимаете Свет, то ну, запишите себе эту фразочку, пускай будет. То есть, если у вас время сегодня, вы понимаете, что просто невероятно быстро летит, и количество <coughs> инфопродуктов на 2022 год по статистике увеличится в 2-2,5 раза, то тема наставничества, кто еще вот не, не въехал, это будет ваша тема. Если вы сидите и ждете, то не забывайте, что время накроет аж бегом потому что идет роботизация, идет засилие огромного количества информации, и эту информацию надо уметь перерабатывать. То, информацию не успевает перерабатывать, он оста ⁇ И не обязательно это люди там, после 50, это могут быть и молодежь, просто они инертные мозг имеют. У нас самая такая считается инертная часть нашего тела ⁇ это мозг. Поэтому сегодня умные, адекватные люди просто ищут наставника. Потому что наставник тебя проведешь с точки А в точку Б раз в 10 быстрее. И ты вложенные деньги вернешь тоже раз в 10 быстрее. Понимаешь? И заработаешь быстрее. На следующий этап выйдешь, снова тебе надо брать наставника. Потому что каждый сегодня уважающий себя человек, такие вот люди очень продвинутые, они все имеют наставник. Да? Любой сфер. И это относится к людям адекватным, продвинутым. А если мы говорим про самодисциплину, ну, нас устраивает, значит, такой вариант жизни. Вот я не делала зарядку два дня, такую вот активную. Ну, просто немножко размялась, а активную зарядку не делала, потому что голова болит. Тут ветер какой-то пошел, тут снег даже выпал там в одном из районов в Египте, где я сейчас живу. И почему то голова болела. И я думаю, ну, не буду я себя насиловать, то есть я не сильно поделала зарядку. Но я неделю не поделаю зарядку, гимнастику, и у меня тело ломит. Я не могу сесть в растяжечку, я не могу перевернуть э, ноги через голову, уже больно. Я могу только уже чуть-чуть напряжно. Понимаете? Поэтому регулярность во всем должна быть и обязательно. Поэтому, Олечка, воли и самодисциплины, если не хватает, значит, вас и так все устраивает. Вот и все. Вообще, когда который много хочет, он понимает, зачем, почему и так далее, он находит в себе способы и возможности. Значит, вас это устраивает. Вас устраивает, ну и вас, и другого человека устраивает чашка, с которой вы привыкли пить одна и та же. Вас устраивает одна и та же пища, которую вы кушаете. Вас устраивают они и те же люди, которые вас э, жмут, ваше, ваше сознание, влияют на вас, потому что свиток формирует короля. Значит, вас устраивает тот мужчина, который живет с вами, или вы с ним живете, который вы просто терпите, как терпила. Ну, я к примеру говорю, я не говорю про вас. И у вас убеждение. вот я сейчас общалась недавно с одной женщиной, я говорю, зачем тебе вот это вот чудо? Она говорит, ну вот дочка вышла замуж, родила, и я ей больше не нужна. И вот мне хочется, чтобы кому-то было сказать утром доброе утро. Понимаешь? И она готова терпеть какие-то его такое отношение к себе какое-то непонятное. Она готова идти у него на полусок, жить по, жить по его правилам. Только потому, что в ее убеждении, что женщина не должна быть одна. Кто вам такое сказал? Но она верит, вот у нее вера в то, что вот ей нужно жить для кого-то. То есть ей нужно утром просыпаться, кому-то сказать доброе утро. А она отдает, а что человек ей отдает в ответ, и это ее не волнует есть у человека нет личных границ, у человека нет своего «я», нет своих по их правил жизни, человек привык жить вот, вот в этой вот. Это есть вера. Вот во что верите, то и получаете. Поэтому, когда есть вера, ради чего? Вот ответьте себе, Оля, ради чего? Что вам даст новый автомобиль? Вот что он вам даст? Ради чего вам иметь новый автомобиль? Серви красного цвета. Вот ответьте себе, ради чего? Что это вам даст? Вот попробуйте ответить в прямом эфире, если получится у вас, конечно, если хотите. И тогда у человека происходят вот э, такие перемыкания, щелчки. Ради чего? А, так, а, Анне отвечу. Не хватает. А, не умею распределять силы на длинную дистанцию. Очень хороший вопрос. Теперь смотрите. Спасибо большое, Ань. Значит, когда у вас есть большая цель, ради чего? Вот большая такая цель, ради чего. Да, люди не все знают, ради чего. Многие говорят, хочу людям помогать. Так сначала себе помоги. Есть многие такие, которые говорят, ты... хочу помогать людям. Это круто. Но ты и тогда будешь помогать людям, когда ты помог себе, когда на тебя смотрят и хочется брать пример. Вот почему многие, я, кстати, я тоже об этом недавно узнала так. Недавно, раньше тоже знала, но как-то я об этом фокусе не держу. Почему многие берут из меня пример? Потому что я регулярно занимаюсь зарядкой. Я регулярно выхожу в эфир. Я регулярно пишу какие-то статьи да, по темам, которые людям интересны. Или неинтересны. Ну, пишу, потому что мне это нравится, и люди дают людей обратную связь. Я обливаюсь холодной водой. Я пишу... Я путешествую и я показываю, что я вот, а я такая. Поэтому мне можно верить, потому что я не, не придумываю теорию там, не выписываю из книжек. Вот для сетевиков, кстати, тоже очень крутая тема. Если вы вышли в интернет пространство для того, чтобы люди вам верили, вам нужно быть энергичным, позитивным человеком, лидером. Кто такой лидер? В жизни в целом, в сетевом, там, где вы там работаете. Многие, кстати, из сетевого вошли и очень хороший бизнес в онлайн. Я тоже, кстати, из сетевого сетевой меня толкнул, пойти на. использовать свою психофизиологию свою и так далее, и постановку целей. И благодаря сетевому я пришла в онлайн-образование. И сейчас работаю в этой теме образования. Так вот, люди смотрят на вас, и они делают, они делают выводы. Понимаете? Они делают выводы, они берут пример. И если сегодня к вам люди не пришел, не пришли, там, допустим, на консультацию, они придут завтра. Не придут завтра, придут послезавтра. Они придут, ну и ладно, а вы все эти дальше отдаете. Понимаете? Спасибо большое вам, людочка, и всем, кто пишет мне, поддерживает меня с, с сердечками. Поэтому комфорт, самоудовлетворение, что я смогла купить это авто. Вот, то есть доказать себе, что я... Что-то из себя представляю. Правильно я поняла, Оль? Что я не г на палочке, что я не сопля, размазанная на стенке, а я личность, я человек суб... со своим стержнем я, я поднялась и пошла дальше. Ну и дает безопасность, комфорт. Мне тоже дает автомобиль безопасность, комфорт, удов... удобство и осознание и того, что я это смогла. Для меня это, например, вот автомобиль, вы все пишите, да? Для меня автомобиль это. Как бы показатель следующего этапа моей жизни, что я продвинулась дальше пошла. Да. И когда у вас есть четкая цель, большая амбициозная цель, пусть это будет автомобиль, ваша задача разбить это на кусочки, на подцели. Вот Аня писала, что я не могу распределить время на большую дистанцию, потому что нет декомпозиции, так называемой. Вы берете большую цель, допустим, вы хотите заработать там, ну, 50 тысяч долларов, например, да, вам нужно понять, что 50 тысяч сесть на бумаге расписать, 50 тысяч долларов разделить на, э, сколько там месяц, разделили, 50 тысяч разделите на 12 месяцев, пишите, Оля, прямо сюда, вам это поможет, и дальше вы пишете, ага, 50 разделить на 12, это сколько? Это... Две, три, где-то три с половиной тысячи в месяц, да? Три с половиной тысячи долларов в месяц. Что это такое? Сколько должно быть у меня клиентов э, в месяц, которые купят мою программу? Ну, там какая-то у вас есть программа, чем-то вы там занимаетесь. И вы говорите себе, так, три тысячи долларов. Три с половиной тысячи долларов. Значит, у меня должно купить в месяц ну, пару человек мою программу. Ну, если моя программа стоит в среднем тысячи долларов, значит, я про себя рассуждаю. У вас друг, другие какие-то как, расклады, да? Значит, у меня должно быть там 2-3 тысячи, 2-3 человека в месяц. 5. Ну, я другие свои цели стали. У вас вот так. Хорошо, сколько должно пройти людей через мои продающие консультации? Средняя конверсия там. 10%. Допустим, из 10 человек придет 10 к вам в вашу программу. Угу. Если придет... <coughs> когда к вам придет... Не если, а когда к вам придет 10 человек, вы продадите 2. Вот вам, пожалуйста, месячный план выполнили. Понимаете? А для того, чтобы пришли 10 человек, мне нужно сделать правильную страницу, сделать качественную фотографию, написать, кто вы, что вы, кому вы какую пользу вы несете, написать хороший офер, то, чего мы делаем вот в моей программе. Сейчас, кстати говоря, 9, 10, 11 января у меня будет трехдневный интенсив, как создать систему, систему в онлайн-образовании для коучей, экспертов, специалистов своего дела, тех, которые чем-то занимаются, сетевиков, кстати, в том числе, если вы хороший, качественный специалист, и понимаете, что ваш продукт крутой, то вы тоже можете создать себе дорогую программу. Вот. И тогда вы говорите себе, ага, значит, если в месяц мне должно прийти там 3,5 тысячи, это Оля его ваш, вашу тему разбираю, значит, у меня в неделю должно быть, то есть, если в месяц это должно быть 2-3 человека, 10 человек, да вообще ерунда. Вы можете намного быстрее свою цель достичь, потому что в день два человека на консультацию, это значит, к вам должны идти заявки по конкретно вашей теме, которую вы зацепите людей. Понимаете? То есть вам нужно зацепить людей, то, что у них болит и чем вы можете им помочь. И люди к вам приходят на консультацию, вы помогаете им разобраться с их проблемой, к которой мы не пришли, и Предлагаете свою программу. Я даю пользу, вы это видите, вы увидите это в этом отзывах. Люди а, приходят на, эту, на эти бесплатные консультации, на, на вебинары, там вот сейчас тоже кто-то придет на консультацию. Я даю вам пользу, показываю ваши уникальные стороны, показываю, чем вы можете и как вы можете заработать, и предлагаю свою программу. Кто хочет, идет, кто не хочет, идет самостоятельно. Ну, выбор каждого человека свой. Так же самое можете делать и вы. И здесь ничего такого и нет нового, прям такого, прям такого там запредельно, запредельно там чего-то там супер секретного. Ну просто надо научиться продавать, давать пользу. И тогда, когда у вас есть большая амбициозная цель, есть конкретная цель, машина, например, вот. И вы знаете, сколько нужно денег на эту машину, вы просто разбиваете эту цель на подцели, на маленькие кусочки, и планируете каждый день. Два человека в день у вас должно быть на консультации. В неделю это 10 человек, один-два человека у вас купят, у вас купят вашу программу. Потому что миллионы людей, миллиарды людей сидят в интернете. И уж 10 человек, наверное, для свою, на свою программу вы найдете. 5-10 человек. Смотри, какая цена у вас. Это надо, чтобы вы пришли на консультацию. Я вам покажу более детально по вашу, под вашей темой. Так, Ольга пишет. Мне просто нравится водить, я от этого кайфую. Да, а жизнь для того и существует, что мы в ней кайфовали. Совершенно верно. Если вы не кайфуете от того, что сегодня у вас есть, если вы не кайфуете от того, что вы сделали и получили в ответ, то жизнь проходит зря. Да, жизнь проходит зря, потому что вы думаете, считаете, вы, я, любой из нас, что нам кто-то другой даст. Нет, никто нам ничего не даст. Поэтому ответила на вопрос Ольги и Анне, Ольги по... Созданию своей цели. Оля, ответьте, пожалуйста, насколько вам вы удовлетворены ответом. И если есть вопросы, задайте. И Анне, как распределить свой ресурс, распределить свои ресурсы на большой цели, на короткие. Когда у вас есть большая амбициозная цель, вот на примере Ольги, она захотела там серви красного цвета, да? Пусть это будет большая амбициозная цель. И теперь... Она расписала, сколько ей надо денег. И она расписала, что она может сделать. А что ей мешает? Лень, она сказала. Нет, лень не такого понятия, Значит, не сильно мотивирует. А вот, может быть, теперь ее замотивировала уже, не знаю. Поэтому, когда вы отвечаете себе на вопрос, зачем, а что мне это даст, по большому счету, это уже мотивация, только надо на это ответить. И тогда, когда у вас есть большая амбициозная цель, есть, есть четко разбитые… А, спасибо, благодарю. Ага, и вам тоже, спасибо за вопрос, спасибо, Оля. И когда у вас есть большая амбициозная цель, для Анни написала, как разбить это время, а, просто сужаетесь, именно сужаетесь. И четко понимает левый ваш полушарие, левый, левый логический ум взрослого человека. Понимает. Что, ага, вот такая красивая картинка, то, чего я хочу, там красный, красный там серви, да? И я уже представляю, как я там еду, как я там кайфую, как я открываю машину, как я сажусь, как, завод... как я ключиком поворачиваю, на кнопочку нажимаю, сейчас же новые машины другим способом заводится, если это новая машина. Как я слышу музыку, как я смотрю в, в документы, вижу на, в паспорте там мое имя. Я кайфую от того, кто... А почему я... как, За что я себе благодарна? Кто я такая? Почему я этот автомобиль имею? Я ведь сделала вот это, вот это, вот это. И вот тут как раз включается вот этот уровень осознанности и мотивации, про который вы, Оля, написали. Понимаете? Поэтому, когда у вас есть мотив... У вас нет лени. Потому что, когда вы хотите в туалет, у вас есть мотив пойти опорожниться, правильно? Если этот мотив вас не зажигает, допустим, тот, который у вас, допустим, у вас лень, значит, нет у вас мотива. Потому что мозг так устроен, что ему хочется вот ради чего-то куда-то, предвкушение чего-то нового нового чего-то. Я по себе это знаю, применяю знания психофизиологии, как я психофизиолог, как я на практике это применяю. Я постоянно что-то пишу, что-то к чему-то стремлюсь. У меня постоянно мозг заточен на что-то новое, на удовольствие, на новые поездки, на что-то новое. Да, это страшно, да, это вызывает где-то жим-жим в одном месте. Но это и есть жизнь, понимаете? Потому что если вы имеете возраст после сорока, то там уже по-другому работает... Насколько... Напишите, сколько вам лет, друзья. Там по-другому устроен мозг, там по-другому устроены нейронные сети, там идет уже... Если мы не тренируем мозг нейронные свои связи, то мы стареем раньше, чем 60-70, понимаете? Поэтому регулярность действий и самодисциплина ⁇ это... Почитайте мои статьи, там все так разложено, расписано прям четко в, в этом. В Инстаграме, в Фейсбуке, в рассылке. Кто из вас еще на меня не подписан и не, не находится у меня подписчиков, в подписчиках, в топлинке зайдите, получите кучу подарков. Сейчас я больше работаю для коучей психологов и экспертов своего дела, помогаю им построить экспертный бизнес, создать систему, увеличить свои доходы в несколько раз. Ну, понятное дело, что я помогаю создать программу до результата, потому что если вы продаете какие-то консультации отдельные, какие-то курсы дешевые, вы обманываете людей и обманываете себя. Обманываете людей, потому что люди не получают навыков, люди не получают конечного результата, они послушали и, и ушли. А здесь нужно, чтобы нормально простроились новые навыки, новые нейронные сети. Поэтому если вы продаете одноразовые консультации или какие-то расклады нумерологии или там, астрологии, вы обманываете не только людей, обманываете себя. Потому что вы недополучаете. Люди, людям вы покажете, допустим, вы астрологи, нумерологи, психологи, вы показываете им там, вариант вариант пути. Что ему нужно сделать? Брайте какие-то завалы с его пути во время консультации, там какие-то моменты вы помогаете. Ну и что? Человек к ним придет? Нет, он не придет к ним. Потому что человеку нужны регулярные действия. Сколько я знаю таких, которые приходят кусочками. Там хватит, там хватит. У того автора кусочек ухватил, там где-то на подешевке схватил, там где-то какой-то курсик купила или купил. Да не бывает такого. Поймите, только регулярность действий дает новые нейронные сети. И поэтому вот эта практика на, на, на создание уверенности в себе, которую вы, вы получили в этом эфире сегодня, пусть она для вас будет основой. Сделайте эту практику. Она вам очень сильно поможет. Почему? Потому что мозгу все равно, что мы в него загружаем. А там, где фокус внимания, там наша энергия. Вы это знаете, правда? Вот эту фокус настроили. И еще дам одну практику. Готовы? Кто готов, поставьте плюсик в чат. Если не будет плюсиков, выхожу из эфира и пойду на море, пока солнышко. Похожу по морю. Потому что готовлюсь к интенсиву с 9 по 11 января. вот Для коучей, психологов, экспертов своего дела. И надо тоже готовиться к качественному материалу. Как создать систему, как позиционировать себя, как продавать. Эти три дня будут у нас следите на... за моими анонсами. Скоро, скоро в шапке профиля будет, будет э, приглашение на регистрацию на мастер-класс. Наверное, сегодня уже сделаем. Вижу плюсики. Спасибо. Итак, смотрите. Закройте глаза и увидьте, пожалуйста, себя здесь и сейчас, осознайте, что у вас есть, что вас окружает, кто вас окружает, какие деньги вы получаете, каких людей вы имеете вокруг. Те, которые вас поддерживают или те, которые вас постоянно вас тянут назад. Может быть, это завистники, может, это просто люди низкого уровня, которые сами не идут и вам не дают. Может, такое быть, да? Представьте себе, вот осознайте, Увидите этих людей вокруг вас и поставьте их в виде круга. Вот представьте их, что вы в центре, а эти люди, которые вас окружают, это вот те люди, которые сейчас являются вашим отражением. Какой вы, такой и такое и ваше окружение. Какое окружение, такие вы. Есть, да? Подумайте. Фокус внимания настройте. И насколько вы оцениваете эту, это состояние от единички до десяти. И напишите в чате эту циферку. Вот это нынешнее состояние, если можно было оценивать по уровню вашего удовольствия от единички до десяти. Пишите в чат. И продолжаем делать, делать дальше практику. жду и поехали дальше увидите опишите этих людей увидите себя и окружение вокруг вас какие это люди как они вам вас способствуют вас вам двигаться или или наоборот куда-то тянут вас назад разными своими словами установками что это за люди чем они занимаются какой у них доход какие у них отношения Насколько они счастливые. Насколько они вот прям-прям качественно классные, с которых хочется равняться. Или наоборот. И вот это состояние точки А, опишите, пожалуйста, от до 10. 8. Ну, если 8, тогда вам нечего делать здесь. Ремес. Минус 8. Мне нравится мое окружение. Минус 8. Если вам нравится ваше окружение, тогда напишите, пожалуйста, чего вы хотите и опишите то состояние, в котором вы хотите быть. Вот У вас там связано с машиной, у кого-то связано с домом, у кого-то связано с путешествием, у кого-то связано с чем-то. И сколько стоит такое, такая ваша жизнь, сколько доходов вы должны иметь в месяц. Мы с вами реальные люди и понимаем прекрасно, что деньги – это не самоцель. Деньги – это возможности жизни другой. Да я поняла, что тире, Оля, не переживайте. Не, я уже все поняла. Вот, То есть то окружение, которое у вас сейчас есть, вы написали на 8-9. А теперь и ваше состояние жизни, вот, на сколько. Просто вы не понимаете сейчас, что вы что вы делаете, пока вы не понимаете. И напишите ту, ту жизнь, которую вы хотите видеть, какой там, какой, там, какой там доход, какие там люди, какое окружение, какое у них какое у них качество жизни, какое, какое качество жизни у вас, в каком доме вы живете, куда вы ездите, куда вы путешествуете. Ольга, у вас пример вашей, вашей машины. Там, может, что-то еще. И напишите, пожалуйста. Опишите внимание, опишите, значит, вот эту жизнь свою и насколько вы ее оцениваете. Потому что вы написали сейчас 8-9, а на самом деле это немножко по-другому. Вот это вы написали точку А. Насколько вы оцениваете свою жизнь сейчас? Что у вас есть? Какое окружение у вас есть? И вот теперь напишите, насколько вы оцените теперь свою жизнь. Если это то, что сейчас у вас было 8 и какое-то качество жизни, то насколько вы оцениваете ту свою жизнь, которая в вашем представлении для вас кайфовая. Давайте заканчивать эту практику. И тоже от единички до десяти. Жду. И теперь будет самое главное в этой практике, когда вы напишите, опишете вот ту картинку, где вы находитесь уже как будто, как будто это есть у вас, где вы в чем вы одеты, что вы делаете, вокруг вас какая, какое окружение, вокруг вас какие люди, в каком доме вы живете, возможно, возможно на какой-то машине вы другой ездите, возможно, вот именно прямо сейчас. И дальше делаем самую главную вещь в этой практике. Жду. Если не будет, долго пишите, я закрываю чат, мне неинтересно с вами, если вы не хотите работать, или отстает чат, не понимаю. Жду, жду, жду, жду. Сейчас будет самое интересное. Так вот, друзья, вот то, что вы видите у себя впереди, напишите, во сколько вы это оцениваете, когда вы к этому придете. И то, что у вас есть сейчас, насколько вы это оцениваете, вот эту разницу, вот эту разницу вам нужно написать. Итак, еще раз пишем. Сейчас это сколько? Цифра. И через дефис, через тире, то насколько вам хочется, чтобы было, как будто вы там уже есть, вы туда пришли. И дальше делаем, завершаем эту практику. Сейчас точка А, вы оцениваете это, допустим, там, на сколько, 2, 3, в 5, в 6. И 10, ну, может быть, там 11, 12 напишите, я не знаю. Я, например, когда хочу, у меня всегда больше, чем 10, потому что я этого очень хочу. И я реально понимаю, что для меня это важно и ценно, и я от этого кайфую. И вы делайте, пожалуйста, эту практику. Дальше будем делать завершающую штуку в этой практике. Жду. Тот, кто пишет, то я сейчас дам. Если не пишите, ну, значит вам это не надо. Так, Аня, пожалуйста, напиши... Сейчас уже окружение меняется. Ага. Напиши, Аня, пожалуйста. Какое сейчас состояние и сколько хочешь? Потому что то, что вы написали 8-9, вы, наверное, не поняли. Нам нужно написать, что сейчас есть, если нас устраивает. Если это все устраивает на 8-9, тогда вообще нет смысла ничего делать. Понимаете? Вот. Это уже ближе. Оля написала 5-10. Вот. А если вы написали 8-9, ну, значит, вы не поняли. Потому что состояние сейчас и точка, куда мы хотим прийти. Вот когда левый полушарий ум это понимает, тогда происходят какие-то другие движения. Мы сейчас эти будем делать. И когда вы это определили уже, вот сейчас точка, точка А, то, что у вас на пятерку, а хотим на десятку, теперь ваша задача сделать следующее. Закройте, пожалуйста, глаза и увидите преграду. Тут вашу преграду, которая бессознательна. Это может быть какой-то символ. И напишите, какая то преграда. В чем это заключается, преграда? У кого-то стена, у кого-то там, я не знаю, кусты какие-то колючие, у кого-то еще что-то вылезет какое-то свое, у каждого свое. И напишите прямо в чат сейчас. И это будет с точки А в точку Б вот видимость вашей, вашей цели и преграды. Как только вы это написали, мы делаем следующую часть этой практики. Это очень крутые вещи, ребята. Я такие практики не даю в прямых эфирах, просто так. Потому что это только для осознанных людей. Вот, забор деревянный, старинный, супер, молодец, умничка. А теперь внимание. Вот благодаря э, забору делаем пример. Увидьте, пожалуйста, какие есть возможности этот забор обойти, перепрыгнуть, найти щелочку. Пишите прямо сейчас в чат, что приходит на ваш ум. Вот первое, что приходит. Ревес. И это будут варианты. И вы можете несколько вариантов сейчас прописать. И вы сейчас даже себе представить, мам, даже не представляете, какую вы сейчас делаете крутую вещь для себя. И ваше бессознательно найдет массу вариантов, как это а, обойти, преодолеть и так далее. Лестницу. Супер. Еще. Перелезть. Умничка. Так. Если это, старин, если это старинный а, забор, то, наверное, там могут быть что? Какие-то доски, может быть, подтерлись, да? Может быть, можно нащупать там где-то лазейку, да? Хорошо, отлично. Еще в вашем бессознательном пришла картинка препятствие деревянный забор старинный. И наша задача сейчас с этим забором поработать так, чтобы это препятствие ушло. Отлично. Прокиснуться сквозь прутья, да, да. Пойти вдоль лазейку искать не хочется. А, ну а как иначе? Тот, кто не является гибким элементом системы, его система раздавит. Если ты не можешь, что такое вообще преграды? Это то, что создает нам систему. У нас есть система тела, ума и тела. Система семьи, система государства, система и так далее. Везде есть система. И если ты не являешься гибким элементом системы, то тебе придут всевозможные штуки в виде модных болезней, как сейчас. Да? Могут прийти разные информационные операции. Мозга, мозги людей там пудрят там, в телевизорах, в ютубах и так далее. Лишь бы только люди были тупыми овцами. Поэтому, если вы не гибкий элемент системы, преграды будут ставить, и вы их будете сидеть, как бараны в этих, в этих загородках. Нас же как за бараном считают, вы же знаете, да? Можно еще поискать, да. То есть, смотрите, вот когда вы видите в своем бессознательном вот такое вот препятствие, правое полушарие вам его поддало. Ваша задача, чтобы в вашем левом полушарии ум, трезвый ум, включил такую гибкость, и он говорит, ага, я прорезу через прутья, я перелезу, я поставлю лестницу, я пройдусь вдоль забора, а вдруг вдоль забора встретится кто-то, и я найду коммуникации. А это, может быть, будет новый, новый способ выйти на что-то более, более крутое, чем то, что я поставила себе, например, ту же машину, как у Ольги, пример, да? Может быть, там не машина будет, а может, там что-то еще круче будет, или, может быть, меньше будет, но все равно я цели достигну, потому что я использую разные свои ресурсы поэтому когда вы пишете пролезь через щелку через забор поставить лестницу пройди вдоль забора не хочется а вот я вам подсказываю пойдете вдоль забора медленно наслаждаясь в улыбке в благодарности к этому забору например к тем кто его сделал и встретите какого-то путника, может быть, встретите какую-то подсказку другую, которая выведет вас на новый результат. Понимаете? Теперь напишите мне, спасибо большое, все поняла, умничка. Теперь напишите мне, пожалуйста, в чем выгода препятствий? Как по-вашему? В чем выгода препятствий на пути к нашим целям, которые четко прописаны? В чем выгода препятствий? И если вы сейчас напишите в течение одной минуты ответ, даю вам еще одну бонусную практику. Минута пошла. Если не напишите, я эфир заканчиваю. В чем выгода препятствий? В развитии угу. то есть чем больше там страшно новое нужно действовать ага. то есть чем больше препятствий тем больше развиваю я новые какие-то скиллы свои качества и свои навыки правильно я поняла там страшно новое нужно действовать вот смотрите чем больше вы будете писать глаголы неопределенной формы тем больше вы будете давать себе роста потому что нужно действовать это глаголы в неопределенной формы там страстно новое я буду действовать для того чтобы и писать для чего что для чего напишите пожалуйста они чего-то защищают старые установки да они чего-то защищают совершенно верно на тот момент когда была эта установка это чего-то защищало. Но если, например, деньги зло, то так когда-то, например, было выгодно защититься и не высовываться, чтобы тебя там не посадили там, в тюрьму, чтобы тебя не забрали в 90-е, не отжали, да, чтобы там, не знаю, там не раскулачили и так далее. Тогда, на этот момент, это было актуально. Сейчас это уже не актуально. Но оно сидит в нашем бессознательном. Молодец, спасибо большое. Отлично. Спасибо, Настя. Заставляет работать ум, искать нестандартные пути решения. Супер, Оля, да, закаляет. Закаляет дух. А теперь смотрите, Оля, спасибо огромное. Человек, который проходит через какие-то вот эти препятствия, трудности, ищет новые варианты, он становится гибким элементом системы, он проходит трудности, и он закаляет дух, и тогда его пускает на следующий уровень. мозг тренируется, конечно, да, да, и когда вы проходите, тогда закаляется дух и вас пускает на следующий уровень. Недаром говорят, духовное развитие – это дух. Недаром говорят, там, дух находится там где? Душа, дух, дух, тело. Тело какое, вот такое, когда оно не тренируется, не проходит какие-то определенные действия каждый божий день, правильно? И тогда человек такой без энергии, он такой ходит, давайте ему оливьем, без конца он будет фильмы смотреть, уже 3 января, а он все еще от Нового года не отойдет. Понимаете? А одни говорят, что вот, выходные и праздничные дни нету трафика, нельзя делать рекламу, люди сидят там, никто не работает, да нифига подобного. Наоборот, вот сейчас 3 число, вон сколько вас вышло в эфир, понимаете? Препятствия развивая, делает лучше, чем вчера. Конечно, мы формируем дух, совершенно верно, становимся другими. А теперь делаем практику. Практика называется «Внутренняя звезда». Закройте, пожалуйста, глаза и представьте, что вы маленький человек, маленький, боящийся всего. Того, к чему вы хотите прийти, ну вот то, что сейчас, ну у многих это есть. И внутри вас сидит такая маленькая звездочка, которая вот-вот потухнет. И вам холодно, вам холодно, и эта звездочка, которая еле-еле Светит, она с трудом удерживается, чтобы вообще подсвечивать вас внутри. Есть такое? Теперь отложите в сторону Тут того человека, то есть вас, в сторону оставьте. И увидите, пожалуйста, большую Луну, большую звезду. Солнце, то есть любое светило, которое над нами. И ответьте на вопрос, как вы думаете, им всегда хочется светить? Им всегда легко. Там происходят какие-то катаклизмы, там где-то в планетах. Мы же сами умные люди, да? Там происходит своя борьба. Например, у Солнца. Сколько Солнцу нужно... Силы, чтобы ему пробиться, даже когда оно не светит, даже когда оно в лучах, даже когда оно в тучах, все равно пробивается через тучи, чтобы светить и согревать. Согласны? Представляете себе? И так же самое касается звездочки, которые внутри вас. А теперь представьте себе, что вы большая звезда, большое светило. Возможно, вы Солнце. Представьте, что вы Солнце. И вам так трудно, потому что ветры, дожди, идут какие-то там между планетами постоянные какие-то войны движения. А вы все равно светите. Светите тем людям, которые ждут вашего Солнца, ждут вашего тепла. Потому что вы это Солнце и есть. И став вот той большой-большой звездой, большим солнцем, большим светилом, как вам угодно, так и представьте себе. Став таким, увидьте, пожалуйста, ту маленькую себя, ту маленькую звездочку, ту маленькую, еле-еле там подсвечивающую себе. Вот видите себя, ту маленькую, ту, которая еле светит, ту, которой мало света, мало энергии, мало веры. Увидите, пожалуйста, и пошлите туда, вот в ту себя, в того себя, много-много а света, и так, чтобы вот та большая звезда, вот то большое светило, которым вы сейчас являетесь, фокус направили именно вот туда, на себя, ту маленькую, ту, которая боится чего-то, не верит. И заметьте, как, как расправилась та звездочка, как она засверкала. А теперь снова вернитесь себе, вот сюда, где вы маленькая, где у вас там пятерочка, троечка сейчас. И взял вот эту, этот свет внутрь себя, оформите его большой-большой-большой такой четкий шар, который светит, который греет вас. И вот так много, что вы хотите отдать его другим. Как та большая звезда, то большое светило, которое дает людям свет, во что бы то ни, ни стало. И вы сейчас являетесь той маленькой, той маленькой звездой, которая внутри вас. И вы сейчас, получив этот свет, вам что хочется? Напишите в чате. У вас его так много, что хочется что? Хочется отдать. Хочется светить. Вот так и у каждого человека звезда приходит и зажигается. И когда мы много хотим, регулярно хотим, тренируем свой мозг, совершенно верно, делиться. А чтобы делиться, у вас должно быть в голове много хочу, вот тут много света. И я иду. И помогаю другим, свечу другим. Но сначала себе. Сначала себе. А чтобы себе четкая цель, большая, амбициозная, расписана на по цели. Регулярность действий, самодисциплина. И когда вы перестаете делать регулярные действия, вы теряете свой ориентир, теряете свою цель. И ваша звезда гаснет. Вот не вышли бы вы два-три дня в эфир, и люди вас забывают. Правда? Не написали вы статью, не, не, не сделали сторис, и люди вас забывают. Потому что вы то написали, то не написали, то вышли, то не вышли. А это уже чистая психофизиология, регулярность действий. Если вы хотите кушать, вы кушаете регулярно ту еду, которая делает вас здоровее, стройнее, там, радостнее, да? Если вы кушаете регулярно, значит, вы регулярно ходите в туалет. А почему мы считаем, что бизнес – это нерегулярность регулярность действий? Это тоже регулярность действий. Просто когда вы светите, светите другим регулярно, тогда вам помогают все светила и все ваши астрологические прогнозы, там, нумерологические всякие разные. Они сбываются, потому что вы действуете, вы светите. И так вы выполняете свою миссию, и так ваша душа развивается. Вот через эти вот «хочу», через эти вот наши обычные реальные материальные хотелки. Потому что, как Ольга написала, написала, совершенно согласна, я кайфую от того, что я веду машину. Я кайфую от того, что я еду на этой машине. Потому что материальная часть человека в этой жизни, когда он кайфует, когда он проходит определенные трудности, чтобы этот кайф получить. Когда он напрягается, чтобы получить, а потом расслабляется и кайфует. Снова напрягается, ставит новые цели, снова кайфует. И тогда душа в нашем теле становится зрелой. Тогда вы выполняете свою миссию на Земле. Вот так все просто. 9, 10, 11 января будет трехдневный интенсив для коучей и психологов. Я покажу вам, как создать систему, как поставить цели, как сузиться, как создать программу. Даже покажу это, методологию, как создать программу, чтобы люди к вам шли и покупали дорогие программы. Потому что сегодня тренд, друзья мои, тот, кто до тренда не следит, идут в курсы, идут в консультации. Сегодня тренд наставничества, коучинг до результата. Почему? Потому что информации завались. У людей уже голова пухнет. Вот сейчас мы с вами делали маленькие упражнения, как увидеть свое будущее, как правильно хотеть и как убрать препятствия. Но здесь нужно делать. Сохраню, да. Но здесь важно регулярность действия, конкретная цель и регулярность действия. Если этого нет, ну, не сходите вы регулярно в туалет? И что будет? Запор, болезни. Вот и все. Так же и здесь. Если вы имеете конкретно, что вы хотите, действуете регулярно, светите, отдаете людям, люди вам отдают в ответ. И чем больше вы даете пользу, чем больше вы получаете, вы реализуете себя и помогаете другим. Вот сегодняшний эфир был вам полезен? Насколько? От единички до десяти? Напишите, пожалуйста, в чате. Отдавайте. Берите, отдавайте, берите. И я завершаю этот эфир. Поздравляю вас с наступившими уже праздниками, рождественскими праздниками, которые еще идут. Помните, первые 12 дней... Спасибо большое, Настя. Спасибо большое. Первые 12 дней, друзья, это новые действия, это записанные желания, это активные действия. И если мы говорим, что этот год более спокойным будет, ну, у меня лично каждый год он у меня активный, и я даже никаких, я даже не слушаю никаких астрологических и там каких-то других, потому что я просто знаю, что я делаю, ради чего я делаю. Я просто знаю, как устроена физиология, я знаю, сколько нужно хотеть, как что нужно регулярно делать действия, которые ведут тебя на результат. Все, А дальше открываются все планеты, все праздники тебе помогают. Вот так. Я вас благодарю. Кто хочет попасть на консультацию в шапке профиля, есть возможность. Пишите. Бесплатная консультация. Покажу, что вы можете, как вы можете и чем вы можете, как можете быстрее выйти.